Она... Уау, уау. Ой, блин! Вот бить, ну-ка! О, попал! Как нападать на меня? Привет, вы на канале Евгейма! Мы сегодня играем Red Dead Dimensions 2! Эй, я обратно пошел. Эй, я, я не могу! Вот волки, я сейчас буду их перестреливать! А вон наши вообще те как-то тут узнали, что.. Черт. Чрт, черт! О, че, чрт, поверишь, что они тебя могут упустить. А мне тебя защищать, что ли? Давай. А. Ну ч? Что-то их тут нету. А, вон они уже Пошли. На! Банил! Как нападать на меня? Ах ты блин! Ты что не понял? Иди сюда! На! А сейчас хочу опять это сделать! Ах ты ж блин! Что блин! Усни крыса! Одного запинать хочу! Да стоять! Я просто так не отпущу! Сейчас попробуем Говно блин. Друг не, жарко, что я его не могу взять тоже с собой. А то бы я взял шкуру okay, Нормально там Фу А с другом я люблю сидеть А теперь ты мой, моего друга занял Еще одни волки Он чё призвал банду? Вот заря я не поверил Ну как, отошел не бойся! Беги, беги-нибудь! Беги, не бойся, беги беги не бойся. Ты да, твою завезию! Отплатывай! Блин! На! Сейчас тебя буду пинать! На! Ну-ка отошел! Иначе пауч! Последний раз настрелили! На! На! Он гол прям попал со второго раза. Вс, больше не будет, не больше. Спасибо. Okay. For for for so, near, near, near Ты какой, валим. Yeah. Как нами, эти Просто. Так удерживает такую холодную воду. Ahead, mm -hmm. Я бы уже бы скинул человека бы, если бы я был больше. О, мы с ним поехали начнем отряд. А тут уже. Не здоровы. Какой Я, я знаю, что такое тенкю. А тенкю не знаю. Ладно, ладно, потом мы с разговариваем. Ну well, ладно, spring, сейчас мы пойдем, тут не все копички греться, а я один тут сижу где-то как есть. So Обыска... не ну, зачем седиться-то начал? Надо обыскать тут все. Чтоб... Надо украсть тут все. Взять не могу, потому что это наше все общее. А я бы взял его. О, взять могу. И другое. О, это комочки для лошади. Они, она любит такие комочки для лошади. Вот они тут уже все копечки греются. Этот уже полечу почему я был почти впереди и стал самым задним, а нет вот у меня. Не жалко, что я не могу взять это я был лассол показал, тормозил. Ай, лови, ну как я вас сейчас загоню, высею. Ты you know, где-то должен, по-моему, если не ошибаюсь. Или буйво какой-то житель Геннадий. Кто-то еще мне медведь должен водиться. Если не ошибаюсь. Ну, не сделал вот так вот, сделал этого. Он не сделал этого. Он не сделал Сейчас, если не ошибаюсь, вперед, да, ребят, вперед. хочу впервые на это место и посмотреть, а эти пошли туда. Вот на угол забрались, потом я помню, мы на поезде будем прыгать там, на какой-то поезд. Или потом мы. Или я не помню, когда-то, короче, тогда вот поезд прыгали. Вот они. Там что, наши друзья уже пришли, yeah, что ли? Сейчас как реально. Вот тут снайпер есть какой-нибудь? Да, он дружб его стоит. Или нет, это кто-то -erm, другой. Мне кажется, он. <с1> вроде и Снега нет, а вроде бы. А ты что тут прячешься? Снайпер шволь. Мы там просто оружие оставим? Ну нет, там рука его видна и ружьё. Oh. Что то он ему угрожает Это кто, охотники за головами или самогонщики? Но ну, мне кажется, охотники за головами. Ну, мне так кажется, но что, что то другое. А ты куда поехал? Все, поехал. А, ну я знаю тут ружье. да это твое. Я. Они эти тут будут стрелять, понял. А oh, помнишь, давно. Или они сейчас за нами По-моему, они за нами сейчас пойдут. Right я его сейчас впервые вызову специально. Потому что это будет выбор, чтобы он And пошел туда стрелять. Или я пошел. Я сейчас okay. выберу, чтобы он пошел туда сам enough стрелять. Я линию. Пошли, быстрее. Ты идешь быстрее. Да и грохнуть. А, он сам не хочет, а нет, блин. чуть реально не грохнулся. Я посветил ты чего? Deep, Сейчас я попробую вот тут чуть-чуть грохнуться вот сюда. <свистрируй> Ох, ты нормально, я потерял жизнь даже. <свистрируй> давай возьмем заранее ружье. Ким все спалит, начнут стрелять, я такой уйду. <свистрируй> <свистрируй> <свистрируй> Это по-моему даже не ружье, не ружье. Долго еще идем? Давай, чего давай? А это наш пух, я забоялся уже. что не нас Окей, Сюда спрячьте. Так, босс, Ба... Бану. Послать банду, конечно же. Нет, я боюсь. Все. Сами Опробуйте даже по нему полезть. Я настоящий колбой. Так что если я настоящий колбой, я должен... драться как колбой. Солянка! Я люблю солянку, вот я кричу. Я люблю солянку. Ну-ка! А кто не любит солянку, тот кто-то получит Полицию Это, А кто мне тут стрелял? А обычно обычный будет Солянку люблю, говорю же Ну-ка, блин, не, не попал Давай, вай Оп, почти На, попал Дурнах, я помоги. Твою дивизию Я не могу его убить никак Надо вот сюда пойти а Ладно, все, ковбои начали драться. А, это у нас. Тут-то и у наших не нашли. Опа! Ранил в Ух ты, убил! Жели. Опа! о! Ой, мало жизни! Оооо! Сожрём ещё не давай. Так. Ковбаску сожрём. Маску. Маску одень. Маску сожрём, давай. Он нас набрали, набирает. Ай, давай, пистолет. На! На! На! А точно убил? Это просто я ранен. Вывай! Вот! На! Стой! Да почему он попадает по нему? Я не пойму. Гоу! Стрель мне ему Гу. О, попал! Ау! Ой! Аптечка! Пей! Энергетик! А, Вот это вот! Вот бить! Ну-ка! Ой! Я не хотел! Давай обычную, пока они там дерутся! Ай! и ну, он там дерутся? я Ай! Не Ну и ладно! кем он там дерутся? Давай я пойду его, мотаю его! Тут же никого нет. Ты застреляешь что-нибудь? А. Ну вот я не знаю никакого. Уж не... Может, не если я так Ограбить вот. Я сейчас их всех ограблю, чтобы мне побольше было денег. Кстати, надо... По, под, ну, под руками держать оружие, потому что знаю тут потом мы туда вот пойдем и там будет еще человеки ограбить. Еще Деньги собираем, пока еще. У часы его какие-то забрал. Не бойтесь, вот тут разговариваете я не буду мешать. Это мой чувак. Точно. Открыть давай быстрее открываем Еще раз взять Ну-ка, Давай! Ваху! Ай! Ой блин, прости я чай упал Ай, это он кого-то уже вошадь скинуло Офигеть Иди, где? где ты там? Ой, блин, Надо их спасать, а то они и стреляют. Потому что мы же сейчас из наших умереть один, и будет пропадать. Она, уау, уау. Ой, блин. Есть, я глотал его. ты, нифига, как глотал его. Выглядывай. А ты через эту сторону. Первую... Ой, я не жопаю. Это уже было нечаянно. Давай стрелять! Блин, промазал. Пустой ты! На, ладно, опуну его. На! Сладость на мере. Ограбить я хочу! Ну они мне мешают, чтобы блин, сосиску мою съели, а! Где мне надо ограбить их всех на не всех хоть половину кольцо какое то взял сейчас как съем его Во. а это наши уже пригнали и два не прямо этот. вот тут я знаю что то будет делать динамику тут посмотреть но я сначала не динамит поищу, конечно же. А возьму сигаретку. Вот тут еще сигаретка лежит. Короче, надо их всех ограбить. Я хочу всех ограбить тут, чтобы у меня не заканчивались вещи. Вот так вот. Я это открываю. О, баночки. И Ещё эликсир этот вот. Я знаю, вот он. Вот это сокровище. Hey. Это тут динамитов вновь. Сейчас well, возьмем динамит, и у нас будет динамит уже. Спасибо. Это перфектно. Oh, yeah. А не ждем, они же тут поразговаривают. Right. Хотя динамит, а нет, не получилось. You, yeah. Поехали, чё вот? Блин, татиенек у меня очень Good мало. Work, you. You yeah. Вот сейчас мне этого yeah. надо будет догонять, а они right. разделятся. Стой! Стоять! Не убежишь от ковбоя! Причем меня? Просто хея! Мы все поймали! К кого ты связал? А грабить, конечно же, надо. Попробуй мне еще тут вякнуть. Снег понюхал? А Ты пока тут будь, а я шляпу Кого? Мне нужна твоя шляпа. Подожди. Отойди Чуть-чуть. Мне надо... Шляпу взять. Почему он не может шляпу взять эту? Ладно, погнали. О, приехали, не бойся. Как раз ты мой не друг, ну и ладно, не бойся все равно. я привет заключу, они уже тут как-то быстрее меня Я ничего, по короткому пути, что ли, поехал? не везать лошадь, а не вон там мне он вообще не нужен этот заключенный. давай сожгём его really nice. чё да майка Very good. Welcome to your new home. Hope you're real, Wait, happy you want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle! Mr. Williamson! Tie this maggot up someplace safe. We get first. I got a saying, my friend. Who shoot fellas? Is Нужно shooting? Save fellas. We are gonna find out, what you need. Они тут сейчас по разговаривают. Вот утро наконец-таки опять не осталось. А я ночью ехал, ночью уже надоело. Где бандит? Знаешь где бандит? Мне он нужен очень сильно. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? Ten, twelve people? When I was in the Navy, 50 days. And you, unfortunately, ну ладно, а на этом мы пока закончим. Игра Red Dead 2. Поставьте лайки, нажимайте на колокольчики, нажимайте на подписочку. И всем пока.